Здравствуйте, раз привет на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно узнать модель материнской платы одним из трех способов, предложенных в данном видеоуроке. Первый из этих способов это определение названия прямо на самой материнке. То есть для этого нам нужно будет открыть наш системный блок. И после этого найти на нашей материнке название ее. То есть мы обычно находимся посередине, как мы видим у меня... Производитель моей материнки это Asus и имеет а, название B85M-E. После этого вы можете уже искать драйвера на официальном сайте Asus. Второй же способ исключать определение материнской платы через командную строчку. Для этого нам нужно нажать winr, прописать а, в окне выполнить Cmd. И откроется у нас командная строчка. Командную строчку не обязательно запускать от имени администратора, можно и с обычными правами. Команда все равно выполнится. И здесь прописать одну небольшую команду: BMIK BAS GET PRODUCT и нажимаем Enter. После выполнения она нам покажет продукт и название нашей материнки: B85M-E. Вот и все. То есть он за считанные секунды определит название и выдаст нам на экран. Единственный минус в том, что она нам не показывает нашего производителя. То есть придется или загуглить, если вы не знаете. А после этого уже заходить на сайт производителя и искать там драйвера для вашей проциональной системы. На этом заканчивается второй способ. Третий способ заключается с определением материнской платы через постороннюю тильту. В моем случае это ID64xtreme. Ее можно узнать или просто запускать, не устанавливая. Программа позволяет это сделать. Запускаем программу. Увидим вот такое окошечко. В любой версии, даже более старой, оно будет примерно такое же. Здесь нам из всего меню интересна системная плата. Нажимаем по нему или раскрываем. То есть нам предложит, что она так и так. В любом случае выбираем здесь также системную плату. После этого нам попадает такой список. Здесь нам в самом верху надо просто найти «Системы плата» и посмотреть значение. Значение как раз и будет показываться названием вашей материнки и производитель. В моем случае как раз «Asus B85M-E». Вот так легко и просто можно с помощью aid 64 определить название вашей материнки. На этом видео я хочу закончить. Я вам показал три способа, очень легких, которые позволят вам определить название вашей материнки, и после этого уже приступать к последующим действиям. Если у вас остались какие-то вопросы, или что-то не получается, то задавайте под комментарием видео. Постараюсь на них ответить. Но если у вас имеются вопросы, которые не относятся к данной тематике, то, конечно, вы можете оставить под комментарием видео, но лучше всего задать их на моем сайте помощь с компьютером. Прежде чем задать, придется зарегистрироваться, а после этого нажать на кнопочку «Задать свой вопрос». Здесь описать полностью вашу проблему и отправить. После этого я постараюсь вам полностью помочь с данной проблемой. И чтобы у вас она больше не возникало. А на этом подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу по с компьютером, регистрируйтесь на сайте и, конечно, просматривайте видео. Всем спасибо и до скорых встреч!